и всем привет с вами макс риск подписка на канал лайк и тут новости мы все таки хотим рубрику новую создать типа того об обновлении, новости типа так говорят что нас спасли спасибо большое итак не забывайте подписка на канал мой лайк и тогда будет продолжением там было куча обновлений которые мы вообще не говорили тем начинаем так значит смотрите приветствия всем Добрый день. Вчера мы рассказали о новой настройке с Кланс Элитыс. Кто знает, что такое с напишите в комментариях, я не в курсе. Вчера рассказывали, да, я уже смотрел запись. Я вам не рассказал, расскажу сейчас. Вчерашняя запись. Привет, обезьяны. В гродящем обновлении мы собираемся внести некоторые изменения. В Clash Кланс. Clans... Элитис. По-моему, она не так переводится. Стоп. Так, как же она переводится? Клан Элиты, да. Изменения в клан Элиты. Давайте посмотрим небольшие пред... предварительные просмотры. Небольшие предварительные просмотры. Это с прошлого обновления, вчерашнего. давайте-ка пособерем. Так, ну давай-ка давай дальше читаем. Элита клана могут сражаться и занимать здание. Чтобы срази... сражаться за лидерство в клане различных банды, можно взять под свой контроль клан. Но обновление теперь можно что взять под свой, под свой вождь клана? Как-то. Окей, блин, наверное, сюда заходить нужно. Или макс риск. Как туда занять? Ух ты, это новое состояние вождя клана. Такого вообще не было. Вроде, посмотрите, их реально не было. Честное слово. В конце событий, лидеры 5 лучших бан в клане станут элитами клана. Ох, это могут может любой человек стать элитом клана. Копец, это хорошо. Ох, ох, ох, я вообще никогда этого не видел, обезьянку. Состояние вождя клана. Сколько наград. Первый раз хоть займу клан. Конечно, нужно было сразу заходить в игру, занимать топ 1 И я всегда не успела занимать топ 1 чтобы быть в клан. В свой клан. Ну, теперь есть такая возможность у каждого игрока в игре Эдживейкс. Так, дальше. Сорев... Соревнуйтесь соревни... соревнуйтесь на базе. За базу клана. Соревнуйтесь, сражайтесь, типа того за базу клана и парламент клана после того или того после того как ново обезьяны закрепит свое лидерство хаос через там пять дней вроде возможно наконец-то закончится и клан 8 теницам. хаос будет покажите сок там дней опять а, лучше кто а когда начнется что я не в курсе соберите событие заканчивался после этапа разгон разгон над облаком нас такого нет чтобы увидеть солнце солнце так где же мне узнать его этап мой, где мой этап что ты не в курсе я могу изменить ракету, а так охромил. Защита громил. Здравия охромила. Классно. Знаете, громила только в защите не понадобится, как я понимаю. Это тоже очень хорошо. он уже сделали, по-моему. Так, какой я на этапе? Предметы. Где-то здесь помню, и что-то про Ауань мне не то. Да, блин, не то. Блин, напишите в комментариях, какой гигант. Напишите комментариях, где эта штука? Этап, свой этап. Я помню, что у нас была такая вот банда, клан, герои, банда. Давай вступим в какой-то клан. Там не хотелось. Так, ну где же мне найти? Что-нибудь? каком мне В Очень, друзья, разберитесь, я что как-то не в курсе. Вроде бы они как-то отменили его, где-то его поместили, куда еще его? о, силы качнуть нельзя очень напишите комментариях, я тоже как-то уже вообще не в курсе. Так, дальше. А, ну все, вчерашнего прочитали. сегодняшне Так вот. мы расскажем вам о новых настройке Clash Elites. Проверьте последний пост. Уже проверим А теперь давайте сделаем небольшой анонс новых правил убоя нового правила боя, смотрите, банды одного клана теперь могут участвовать в сражениях. Банды одного клана участвовать в сражениях. Ну вроде бы не так, так, и было? Нет. Могут участвовать в сражениях. Где это? Ну, я потерял. Давайте заново читаем. Давайте посмотрим большие они пред... А, не то. Не, не то. Боем. Банда одного клана теперь могут участвовать в сражении Прочитал. Обезьяны стали против своих бывших лидеров. Ура! А то лидер-лидеры, когда мы станем? Кома. Чтобы бороться за контроль над кланами, теперь банды могут строить собственный штаб-квартиры, чтобы расширить свою территорию и увеличить свою мощь. Расширить свой штаб-квартир? Как это делать? Вроде бы, вроде бы что-то о, о, какие хорошие смотри обнова ушла раньше такого не было ладно вот тряпку трапу поставим тряпка до конца все хватит раньше друзья заполнение было да, вроде бы точка нажимаем на сюда потом на это на это вот сюда вот потом точку такой бьем точку потом наверно блин столько обновлений что капец нужно разбираться заново это да, тут у нас есть м а, на карте Ща. Давай, давай. Так, так, так. так давай давай. Пойдем, пойдем посмотрим карту по ё-моё мы уже видим красный к синеку. Прям достаемся до конца. Так это наша ракета вражеская, вражеская, вражеская и вражеская. Прикольно, что как-то туда идут, потому что они ближе, ближе, ближе, все-таки очень где-то тут у нас должно что быть. Блин, что должно быть? Так, свою мощь штаб-квартира. Как ее построить? вроде бы она там, нужно и купить, что нибудь не знаю. Вот это штаб-квартира, по-моему. Так, даже не лагай. Так вот это штаб-квартира. Ладно, типа того. Так, а где же нас хозяин наш? Интересно, сейчас узнаю. Так, давайте, что не лагало, а то капец как лагает. Так, вот. Где же он тут? А вот там напишите в комментариях, мне продолжать рубрику. Конечно, я хочу продолжать, но может вам не понравится. Вот наш поезд, друзья нужно конечно, его ускорять, чтобы было все окей. Так, давай тогда... А, вот чем я. нужно Можно упаковать. Стань, что ты неполняешь, а я -то не помогать нашим. Так, как-то скучать мало, поэтому буду помогать. Ты держите, давай, давай. Отправляй бойну в громил в защиту. Но это потом, когда будет... Я рекомендую в громил защиту и качать там башенки, Потом покажу вам. Но я думаю, вы уже знаете. Давай, покажу вам. понимаете? Качок. А, подожди. кранашек О. Кстати, там видео автобус. Разломанный, по-моему. Вот автобус. Так, дальше читаем. Мощь. Продолжить ли борьба за власть после восстановления кланов? Конечно, продолжить, так думаю. Кто же станет лидером? Будьте готовы, обезьяны. р.д. Все. События мема Обезья... обезьяны. Пред жается продолжается, продолжается. Поспешить отправлять свой оригинальный мем, чтобы выиграть бесплатный комплект дисков. А ну это такой мем я не хочу. Ну очень такая вот одно. Ну, а теперь могут э, любой лидер стать, даже вы можете стать. Это очень даже хорошо, что он скажу Так, у нам подойти нас нападает. Да, ладно, невозможно. Так, значит, пока я сиду, думаю, нужно покашить всяких воинов пускать так, давайте буду качаться потихонечку а что мне еще делать кача качаем, качаем. Я скоро 30 диском там конечно говоря за мемы дают за идеи дают мемы хотите мемы кстати почитать про них О, ему вот, наверно будет жестко там а кто знает так красиво мемы напишите в комментариях так, батарейка, что это значит? А Зарядки не хватает, да мало, ну, у тебя все хватает. Так, давай расследуй хоть что-нибудь. заберем. Так, так, так, что-то у нас. Я понял реклама, реклама. Так, а это кто такой? Строитель, а да, знаю его. Спасибо за подарок. Ежедневный. Вот значит сока стоит. Вроде бы не так уж и дорого. А у нас их нет денег них. ох ох ох Это же новый чувак. Сражайтесь с гигантом, Оби... объединитесь, объедините силы союзников кома, чтобы сразиться и победить могучего гиганта. Объединяем, объединяем, объединяем, объединяем всех ему. Так как это сделать? Убедите банну, получает 2 очков. Объединяемся. Как это сделать, я тебе вам покажу. Видите, гиганта. чем Вон он. Мы должны кому-то помогать. Рекомендуется для сражения. <свят> Хорошо. Идем искать его четвертого уровня. Подожди, подожди, я агромена хочу искать. А его нельзя. А можно? Ну обнова я могу его победить. Он такой маленький. Странно, есть агроменные, два атаковать. Что нельзя, блин? Ладно, это агромены, <свят> это такое себе. А ты, давайте посмотрим на близкость. Ближе, ближе, ближе, посмотрим. А это что такое? Это декорация. Так, громила сильные. Дальше. Тихо, тихо не мешать. То нормуль, нормуль. Так, еще есть маленькие, их много как-то. Знаете, их тут 20 штук. О! Обезьяна мутантов 5. Так, ладно, 4 хоть. Где-нибудь. Так, атакуйте, ну то нам квест нужно выполнять, почему бы нет. А всем спасибо, просмотр бумаг Макс Риск. Новости почитали. Скоро добавят там. Ну, в общем-то, клан может быть любой лидер. Это очень классно. Чем этот в целый день зашел в игру? Все, клан. Только 4 этих ä, баташка могут стать. Но если вы, конечно, зайдете раньше всех, то, соответственно, вы тоже станет. Я, конечно, позже всех. Соответственно, я вообще никакой ранги не занимаю. Первый занимает, второй занимает, третий занимает, четвертый занимает и все. Мне бы хоть вот сюда, вот как этому чуваку. Запрос. Ладно, всем удачи, всем пока. Мема хотите, пишите в комментариях.